Добрый вечер, но ну, я уже не буду говорить, на какой день открытых дверей вы попали. Все супер, хорошо, спасибо, отлично. Значит, меня зовут Ирина Владимировна Колесникова. Я декан этого самого факультета международного бизнеса и делового администрирования со всеми последующими, так сказать, институциями. Рада вас приветствовать на нашем дне открытых дверей. Значит, вот наши дорогие гости, куда вы пришли? Вы пришли. Российскую Академию народного хозяйства государственной службы при президенте Российской Федерации, самое крупное учебное заведение не только России, но и Восточной Европы, Институт бизнеса и делового администрирования это бизнес-школа Академии, и это бизнес-школа номер один России и Восточной Европы. Я думаю, что все пришедшие сюда про все наши так сказать, достижения знают, потому что здесь не случайных людей -то нету. Читали на нашем сайте о том, что мы единственные, так сказать, номинанты аккредитации ССБ в России, и СНГ, единственные, первые и единственные. Потом будут последователи, но первые мы останемся навсегда, как Юрий Гагарин остался первый в по космосе. Мы фигурируем в рейтинге, в самом престижном рейтинге видит школы, это рейтинг газеты Financial Times. У нас много всяких регалий. Но я бы хотела сегодня немножечко по-другому начать говорить, сегодняшний разговор завести. Вот сегодня с утра наш замечательный, один из наших замечательных выпускников, Максим Шпарук, а он исполнительный директор э, сингапурского венчурного фонда Atlas Ventures, проводил мастер-класс с нашими студентами. И вот он сказал такую замечательную вещь, что когда венчурный фонд принимает решение об инвестировании, куда-то, то они проверяют не только оценивают не только объективные параметры, но в том числе корпоративную культуру. Для этого они приходят в офисы, общаются с людьми для того, чтобы понять, что за люди, какая команда, чем дышат, как живут, как общаются между собой. И я поняла, как здорово, как хорошо. С одной стороны, да, наш выпускник, с другой стороны, мы продолжаем учиться у своих выпускников, мы не стоим на месте. И вот, собственно, наш день открытых дверей, он как раз вот в стилистике, понимаете, работы венчурного фонда, я имею в виду для тех, кто пришел к нам на день этой двери, потому что вот вся информация, все, что можно сказать о программах, о наших регалиях и так далее, все это можно прочесть на сайте. Но вот почувствовать нас, нашу атмосферу, то, какие мы, как мы общаемся, каковы наши ценности на самом деле, понимаете, вот это можно узнать, конечно, только из личного общения. Только из непосредственных контактов. К сожалению, эпидемия коронавируса заставляет нас делать это, так сказать, онлайн. Вживую мы были бы все гораздо еще интереснее, теплее. Но тем не, менее, тем не менее, предлагаю провести наш день в такой стилистике. Значит, вот наша жизнь – игра, и вот как в игре. Давайте выясним, что было, что есть и что будет. Для того, чтобы выяснить, что было – Предоставим слово нашим выпускникам. Для того, чтобы понять, что есть, предоставим слово нашим студентам. А вот о том, что будет, заинтригую вас. Я скажу в завершении. Договорились? Устраивает такая ситуация? такой сценарий? Если да, то вперед. Я вижу, что Дима Потапов рвется на экран. Ему еще в 19.30 уходить надо. Ну давай, Дима, слово вам. Значит, от выпускников ждем, чтобы они сказали, что несколько слов: что дала им учеба в ВПД, что они получили, к чему они стремятся, что они вспоминают долгими зимними вечерами, а также короткими летними ночами. Вперед, ребята. Пожалуйста, Дима. Да, всем добрый вечер. Меня зовут Потапов Дмитрий, выпускник ИБДа 2000, не помню какого года, но лет 5-6 назад выпускались. Просто прям очень насыщенно было после выпуска все. После IBDA я поработал уже в компании Coca-Cola, я реализовывал ин house консалтинг проекты. Затем я работал три года в стратегии банка ВТБ на позиции аналитик, зачем ведущий аналитик, потом главный аналитик, где я создал венчурный фонд внутри банка ВТБ, занимался венчурными активностями разными. Сейчас я работаю на позиции Strategic Manager в компании Skyeng. Мы сейчас активно развиваемся на ЭТЭК-поляне, e всем мире, открываем Видите, Вы, пожалуйста, аббревиатуру расшифровывайте, понимаете, потому что тут сидят выпускники школ, которые, может быть, не все это понимают. Окей, okay. ну, выпускники школы я надеюсь, учат английский язык. Они должны знать, что такое Skyeng. Skyeng – это один из ведущих этэк e компаний, ну, в Восточной Европе точно, в России мы номер один, у нас э, несколько сфер, мы, собственно, работаем, основная сфера – это английский язык для взрослых, затем у нас есть детское направление по выручке, например, на такое уже столько сейчас работы занимает, занимает эдалты, и у нас отдельно есть еще рынок дополнительного профессионального образования, э, вот, ну, там мы учим программистов, тестировщиков, в общем, такое, э, такой деятельности. Вот, с точки зрения опыта Uh, мне, если честно, ИБДА помогла uh, в плане… Практического... Помог, да, вы... помог, ИБДА не помогла. ИБДА – это институт бизнеса, он вам помог. помог. ИБДА помогла. Что, что это я? такое вообще? Взрослый мальчик. Uh, ну, окей, okay, хорошо. И, ну, okay. спасибо okay. Большое, то, что... Что -то вам большое, <laughs> что… Правильно, да, на самом деле, да. А, так вот, я на самом деле благодарен университету. Мы, правда, получили там полезные навыки. Я до сих пор некоторых преподавателей, вспоминаю, с некоторыми до сих пор общаемся. И, конечно, бакалавриат ⁇ это, в любом случае, это общее образование, общее, образование общее, в общем, общее развитие скорее. И причина, почему я пошел в да, и почему я понял, что, как бы, мой выбор был, собственно, правильным, потому что когда, собственно, я выпускался из общеобразовательного учреждения, я понимал то, что, в принципе, я развиваюсь во всех сферах как-то очень комплексно и, как бы, везде было все хорошо получалось и в языках, и в математике, и в элементарных науках. Я понял, что я хочу сначала пройти общее образование допустим, там, в сфере менеджмента, понять вообще, в принципе, как работает вся организация, а потом уже понимать, куда я иду дальше. То есть, если вы пока это не выбрали, это очень хорошие, на самом деле, варианты трека развития, потому что после факультета менеджмента вы можете пойти потом и на маркетинг, и на логистику, и на там, руководящие позиции в любое подразделение. Поэтому в этом плане это, правда, очень хороший путь и начало карьерного трека. Что-то еще добавить? Да Нет, я думаю, коллеги добавить. Спасибо, Дим. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Я еще по присутствую и, да, sorry, убегу в на звонок. Хорошо. Спасибо. Я, я буду рада продолжить и добавить. Рассказать. Давай. Всем привет. Меня зовут Лена Малянова. Я выпускница 2019 года уже магистратуры и МДА. Расскажу о себе немножко, на данный момент я являюсь Invest Relations, это работа с инвесторами и Operations, это операционная деятельность фонда Венчурного в Калифорнии, мы запустили новую форму Венчурного фонда и сейчас вот я там ä, работаю. Вот Мой путь в ИБДА начался с знакомства с Натальей Эдуардовной, а потом с Ириной Владимировной, и атмосфера там всегда царила очень теплая, что, наверное, было решающим моментом, потому что, когда ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что четыре года путь такой, достаточно долгий, и тебе хочется, что, чтобы там было комфортно и уютно, и вот это тепло было сразу, прям вот как входишь в эти а, и да, дала много возможностей, и я скажу, самое главное, что запомнилось с первой лекции а, Сергея Павловича Месоедова, что он сказал, важно, чтобы вы не, ну, то есть оценки это хорошо, но главное это друзья, нетворк это то, что заряжает зарядила, вот, научила меня делать нетворк, это именно ИБДА. Потому что в будущем, когда ты скажешь за неверой, ты понимаешь, что не пятерка тебе поможет, а люди, которые тебя окружают, и которые, с которыми ты общался, и которые твои соратники на протяжении учебы, и, скорее всего, они будут вашими близкими, друзьями в будущем. И еще ИБДА дала очень много активности, потому что наш факультет предлагает очень много возможностей развития. Это программа обмена. Я съездила на кампус, там было много иностранцев, там было много вдохновляющих людей, которые... Ну, ты понимаешь, насколько широк мир, насколько у тебя есть много возможностей, смотря на этих людей, потому что... Ибо да, чем славится, что у нас в основном спикеры наши наши преподаватели — это практики. А если мы предприниматели, то... Uh, естественно, мы, мы практики, и это очень важно. И магистратура, ну ладно, если у нас сейчас uh, бакалавриат, то вот буду говорить про магистратуру. Очень много активности, очень много того, что ты можешь взять, подчеркнуть и потом выйти с таким пулом, uh, с таким огромным букетом знаний и возможностей, и коммуникации, что это очень важно потом на рынке. Uh, и мне кажется, вот именно это мне помогло, быть там, где я сейчас есть. Вот. А я вы даже... расскажите еще про свои, так сказать, чисто человеческие достижения. Вы же у нас еще как номинировались на какую позицию, Деточка? Да, на самом деле, наш университет, особенно факультет, я говорю, вот, кампус, обмен, еще я была мисс Ранхикс, мисс Президентская академия, я выступала в Капустнике, я была на всех четырех ба баллах, и э, да, ты должен учиться, но не забывайте про человеческие отношения, общение, и вот, э, и да, и Ранхикс это дает, и это очень круто, потому что... Э, это те воспоминания и эмоции, которые ты на всю жизнь, они с тобой останутся и вот это действительно очень яркое путешествие, которое я очень часто люблю новым людям рассказывать и недавно вот другу рассказывала, что такое бы да, и что это такое университетская жизнь. А скажи, вы сейчас где находитесь, Вен? Я сейчас в Москве, но я работаю онлайн, я могу работать откуда угодно. Иногда там получалось из Бразилии, из Турции, в общем. Это тоже бонусы сегодняшних, сегодняшнего времени. Mm -hmm. yeah. Хорошо. Спасибо, дорогая. Успехов вам. Еще пока спасибо с нами большое. побудете, да, потому что есть Да, побудет, да, я послушаю с радостью. Mm -hmm. Спасибо, девочка, спасибо. Так, Ира, дорогая, Ирина Олеговна. Здрасте, слышно? Слышно. О, oh, отлично. Ну, начнем с пути в обеда. Он у нас семейный. По наследству от брата перешло это решение. Ну, то есть как-то все было предрешено, но, к счастью, к огромному для меня. Сразу после выпуска бакалавриата я пошла работать. Ну, и, собственно, вот 8 лет проработала в должности HR. У меня мы отходим от венчуров, сейчас у меня совершенно другое направление. Да. Хочу что отметить. Помимо всего сказанного, это огромная, замечательная база английского, да, такая вот прямо очень твердая, которая мне ну, не раз спасала. Хотя бы, если вспомнить, как я только устроилась, к нам приехал аудит сразу же с Ирландии. А, работала я на производственном предприятии, просто для понимания. Это упаковка, это вот производство завод. Ну вот, и, соответственно, через, наверное, месяца-два, как я устроилась, приезжает аудит из Ирландии. Никто не знает английский. Это лайфхак, кстати, устраивайтесь на производство и будет очень хорошо смотреться там со своим английским. Ну, соответственно, приехал наш аудитор, и вот получилось прямо замечательно все перевести, сориентировать, помочь пройти аудит. И вот этот английский по жизни, на самом деле, со мной идет. Рука об руку. То есть вот очень большое отличие именно нашего университета, это база очень сильная. Я со, со многими общаюсь, у меня друзья, выпускники совершенно разных университетов, от самых топовых до да, каких-то более таких простеньких, но вот такого английского нет нигде. Еще что могу сказать. IT, кстати, наши уроки по информатике, это тоже очень помогло, опять же, в работе. Ты уже приходишь с какими-то определенными знаниями, тебя не нужно учить с нуля, ты уже можешь замечательно разбираться во всех программах. Ну и самое главное, конечно, тут вам не даст все навыки для работы в какой-либо сфере. Да? Как было сказано выше, это определенная база. это вот, То есть багаж, с которым вы идете устраиваться на работу, Но ну вот здесь он прям замечательный. То есть с этим багажом вас с радостью примут, вы всегда сможете выглядеть очень здорово, очень выгодно по сравнению со всеми остальными людьми, ребятами, молодыми там и так далее. То есть, а, ну я еще забыла самый главный момент, конечно, это Ирина Владимировна, вспоминая то, что вот отложилось, и что мы всей семьей с огромной любовью вспоминаем, это, конечно, все встречи с Ириной Владимировной, вот мы с братом очень часто обсуждаем. Ваши лекции, ваши семинары это какая-то прямо вишенка на торте всего нашего обучения. Спасибо. спасибо Не буду приятно. раскрывать все секреты, что, что как вы проводите, но это, это здорово. Это незабываемо. Спасибо, моя дорогая. А расскажите, что ведь вы же почти многодетная мама? Еще нет, но да, последние полтора года я инвестирую в главный проект в своей жизни. Это ребенок. Поэтому пока что я выпала немного из какой-то другой Процессы, да. Да, у меня мы многодетные вместе с братом. Если нас сложить, то да, уже трое, можно сказать. еще один бонус. выпускники бы, да, видите, как разрастаются семьями. Как это у нас хорошо получается. Баланс соблюдаете, да? Баланс соблюдаю, но, конечно, не буду лукавить. Сейчас очень хочется уже вернуться в струю. Тяжело достаточно вот этот вот почти два года сидеть с ребенком, но все равно ребенок это тоже проект конечно нет и, и страна заинтересована это вы как, общегосударственное дело делаете а, вам... кстати кстати Ирина Владимировна вот про ребенка и про страну вот недавно значит просматриваю я почту мне приходит письмо с нашего замечательного университета что есть программы для женщин в декрете Государственная демография называется и предлагается бесплатное обучение на базе нашего университета. Кстати, воспользовался я этой возможностью. Это про то, что предлагает университет, помимо вот всего того, что и так по, по программе у нас существует. Наша да, социальная вот, ответственность так реализуется. Это замечательно. Это просто, на самом деле, меня осчастливила вся эта программа. Замечательные преподаватели. Очень насыщенная программа, много информации. И все это вот... За то, что мы были выпускниками. Нам такой вот подарок получается. Я вот прошла и сейчас как раз буду использовать чуть позже, когда выйду с декрета. Потому что все прямо по моей теме управления персоналом. Можно было выбрать. Спасибо, дорогая. Спасибо большое. Спасибо, рычка. Да. Спасибо. Вам спасибо. Жень. Жень Сергеева, ваш выход. Звук, Женя. Звук включи, Женя. Да, меня хорошо слышно, видно? Видно, слышно, хорошо. Да, да все, замечательно. А, так, а, смотрите, ну, я, наверное, сначала немножко про себя скажу, потом а, хотелось бы некоторые моменты подсветить, которые мне действительно дал ИБДА, вот как факультет, как альма -матер. Меня зовут Женя, я закончила бакалавриат по направлению менеджмента в 2017 году и магистратуру тоже ИБДА, тоже менеджмент международный, только в 2019 году мы учились вместе с Леной Маляновой на магистратуре в бакалавриате с Фридой Схаковой. Вот. Ну, смотрите, училась я на направлении менеджмент, но в итоге строю свою карьеру сейчас в направлении HR, это второе направление, которое есть на факультете БДА, Да, это управление человеческими ресурсами в международном бизнесе. hr ЧАРы это те, кто, что они делают? Ну, Во-первых, эта функция есть практически в каждой большой корпорации, российская это компания или международная, это такие люди, которые подбирают персонал, да, проводят собеседования, оценивают персонал, следят за мотивацией, вовлеченностью, придумывают различные опции для того, чтобы там лучшие люди на рынке выбирали как работодатели именно ту компанию, в которой работают они. Так вот, да, я работаю в HR. Начинала я в HR в компании SAP. Это немецкая крупнейшая мировая компания IT, которая производит программное обеспечение. Дальше я работала в международной компании Accenture, это консалтинговая компания. И сейчас я работаю в компании BCG, Boston Consulting Group, это консалтинговая компания, тоже международная, ну, в общем, это одна из компаний, которые входят в большую тройку лидеров в консалтинге. Вот, и теперь, наверное, буду рассказывать больше про то, что мне дал ИБДА, да, и сколько здесь постараюсь… Да. можно за секундочку перебью? Вот вы скажите, пожалуйста, что с вашей легкой руки САП стал вообще филиалом ИБДА, что сколько что? Да, слушайте, так получилось на самом деле, что когда я начала свою карьеру в HR, да, в компании SAP. ну, я и занималась вообще, чем я занимаюсь в HR, моя специализация, это непосредственно трудоустройство, скажем так, именно как раз-таки выпускников лучших вузов, студентов на стажировке, на стартовые позиции, поэтому я, конечно, очень хорошо понимаю, какие навыки сейчас, какие требования в различных компаниях, да, где нужно учиться, чтобы попасть там в лучшую компанию. Вот, и а, поскольку начинала в САПе, достаточно много ребят, студентов из САПа а, позвала на стажировку, на работу, сейчас они по-прежнему там работают, а, успешно себя проявляют, вот, да, Наш правда. филиал теперь стал, да, нашу базу. спасибо большое. Нет, это правда хороший факт, потому что… Я тогда с третьего аспекта начну, который я хотела рассказать. Да, это про людей, про друзей, про опыт и нетворкинг, который мне дал факультет. Это действительно возможность сейчас в профессиональной жизни уже использовать этот нетворк с преподавателями, с лучшими преподавателями, с студентами, с выпускниками. Да, я действительно встречаю сейчас среди кандидатов, с которыми общаюсь, выпускников факультета, а, встречаю коллег а, в своей профессиональной жизни, кто тоже закончил да. Ну, В общем, а, это правда а, та бизнес-школа, да, которая точно а, известна на рынке, и вы... Ну, ну, в любом случае, образование в РАНХИКСе да, и факультеты БДА, это востребованный факультет ВУЗ 100%, ну, потому что РАНХИКС, выпускники, особенные БДА, они действительно котируются во всех международных компаниях, в которых я работала, и, и точно знаю, что котируются там, где я не работала. Вот, поэтому это Конечно, друзья, лучшие друзья, которых я не встретила бы нигде. А я, когда после школы выбирала ВУЗ, я выбирала между высшей школой экономики. Я ни разу не пожалела о своем выборе. Ну и потом, да, это такая большая машина, которая включает в себя не только программы первого высшего образования, но и программы MBA. Да, Это тоже помогает в... Ну, просто в понимании того да когда видят ваши резюме работодатель понимание того откуда вы вот второй момент это такой международный аспект у меня благодаря факультету была возможность на втором курсе поехать по обмену я училась полгода, один семестр в Испании. Вот Это такая программа обмена, где вы не платите за обучение, потому что это соглашение партнерства между вузами там, и БУДА непосредственно и вузом за границей. Но там, проживание, перелет, да, это вы оплачиваете, но образование бесплатно. У меня получилось поучиться в одном из лучших университетов в мире, это АИ бизнес-кул. Это лучшая бизнес-школа, там, наравне с такими известными, как Инсиат и Лондонская школа бизнеса. Вот. Там такой интересный факт произошел, что я училась, соответственно, с ребятами да, там в Испании, и когда я вернулась уже сюда, на третьем курсе в бакалавриате у нас было обучение полностью на английском языке, и к нам приехал по обмену мальчик, который учился со мной там в Испании, только теперь уже приехал к нам на ИБДА на третий курс. Вот. На четвертом курсе, кстати, тоже достаточно большое количество дисциплин на английском преподавались. Вот. Ну То есть это мы плавно перетекаем к тому, что это действительно сильно языки, да, английский, я вторым, вторым языком изучала французский, вот, насколько я знаю, есть там возможность точно изучать немецкий, итальянский а, и испанский, да, возможно, какие-то еще языки добавились пока, пока за то время, когда уже закончил вуз. А, ну, здесь присутствует моя лучшая подруга на звонке, это Фридайс Хакова, она сейчас попозже тоже представится, Но это просто лучший человек, наверное, за ИБДА, я тоже благодарна в том числе и за нее. А, ну, и не только, на самом деле, с ней по-прежнему мы находимся в дружеских отношениях, в со многими другими, и еще один момент это знание, которое дал факультет, наибудать действительно сильные преподаватели. Вот. Могу сказать: как человек, который сейчас нанимает студентов-выпускников на стартовые позиции в различные направления, сейчас, наверное, такой быстро меняющийся мир, когда очень важны хард-навыки, да, то есть какие-то конкретные знания. Есть хард-навыки, есть софт-навыки. Вот хард-навыки, это, например, когда вы круто знаете Excel, или у вас очень хорошие аналитические навыки, или вы хорошо знаете финансы, это ну, какие-то конкретные знания и умения. А есть еще не менее важное направление навыков, это софт-навыки, да, то есть умение гибко, гибко мыслить, адаптироваться к меняющимся условиям, хорошо презентовать, Свои идеи, доносить мысли, структурное мышление. Это на самом деле тоже очень важно, ну и вообще совершенно не менее важно, чем конкретные знания, да, фундаментальные, на работе, когда вы уже строите карьеру. И вот, наверное, точно могу сказать: что и бы да, да, он эту ценность точно приносит. Софт, навыки развиваются очень хорошо. Это то, что точно дает факультет. Но и я не забываю о каких-то конкретных знаниях, да, потому что мои ребята, да, с которыми я училась, выпускники ИБ, да, они работают в абсолютно разных сферах. Это и финансы, это и маркетинг, и чар, как я, да, аналитика. Ну, на самом деле, практически любые направления, да, и... Сейчас, наверное, то время, когда хард-навыки вы всегда можете быстро освоить. Во-первых, очень сильно меняются требования да, по тем конкретным навыкам, которыми должны обладать там, будущие выпускники. Но вы да, вы учитесь тому, чтобы любую Любой навык, который будет необходим в короткие сроки, научиться, изучить, это все точно возможно. Вот. Но такие вещи, которые важны, это как раз-таки доносить свои мысли, структурное мышление, это все точно да вам дает развивать на протяжении всех четырех лет в рамках бакалавриата. Вот. Ну, Я вроде бы все осветила, что хотела сказать. Спасибо, да. Спасибо большое. Вот я вижу Василия Геннадьевича на экране, Писаревского. Это наш, что он может сказать, один из наших патриархов, выпускников, один из первых выпускников. Но сегодня он точно самый, так сказать, ветеранистый, самый заслуженный. Вася, пожалуйста, вам слово. Что можете сказать о своем? Елена Владимировна, благодарю вас. Уважаемые коллеги, Рад вас всех здесь видеть, и выпускников, и тех, к кому мы только еще так обратимся, уверен, в ближайшее время. Меня зовут Василий Писаревский, выпускник ИБДА 2003 года, кандидат социологических наук. Сегодня многие уже останавливались на тех профессиональных языковых компетенциях, которые вы получите в ИБДА. Я бы хотел обратить внимание еще на одно важное преимущество обучения в нашей альма Mater. Весной этого года я выиграл грант на онлайн-курс Принстонского университета по исследованиям больших данных в контексте происходящих социальных трансформаций. Сумма, я... Вась, поздравляю вас! Спасибо, спасибо. Я э, очень хотел поблагодарить прежде всего Ирину Владимировну, потому что прежде всего это сильнейшая гуманитарная подготовка, которую я получил в нашем э, институте, то, что мы называем helicopter view, умение взглянуть на ситуацию с некой высоты. И без существенного расширения кругозора, который базируется на гуманитарных э, дисциплинах, вы никогда не разовьете э, это э, умение. И ВУЗ нам дал важнейший навык, это самоумение учиться, осваивать огромные массивы информации, ориентироваться в обстановке неопределенности, моментально принимать решения. Есть такое исследовательское понятие «третья миссия университета». Если первые две миссии образования и наука понятны, то по третьей миссии мы имеем в виду генерацию новых знаний и принесение значимого вклада в развитие общества. И вот вы знаете, если вот так вот посмотреть за всю историю ИБДА, Наш ВУЗ готовит топ-менеджеров, владельцев бизнеса, развивая предпринимательскую культуру с опорой на многовековые российские традиции предпринимательства. Одновременно с этим вы будете изучать самые современные управленческие технологии, осваивать цифровые компетенции, обмениваться опытом в международном формате. И второе, о чем я хотел бы сказать, это уже сегодня так немного затрагивалось индивидуальный подход к каждому. В этом прежде всего, конечно, огромная заслуга Ирины Владимировны, которая на каждом этапе учебы поддерживала, помогала, направляла. Вы знаете, это безумно важно, особенно когда тебе кажется, что силы уже на пределе, а Ирина Владимировна просто скажет, только вперед, ты сможешь. И у тебя Василий, словно... так, Уже не так, Васильев. Уже так много стало студентов, что на всех просто не хватает ресурсов. Это был ваш бонус, да, ваших, так сказать, прошлых но, лет. Но, но, я, но я говорю скорее именно в контексте вашего такого душевного отношения э, ко всем. И поверьте, я с многими вузами э, сотрудничал, продолжаю сотрудничество, и это совсем не всюду так. И, вы знаете, э, хотелось бы э, завершить э, свою пламенную речь э, э, строчками э, классика Александра Сергеевича Пушкина. «Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье бы куда ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». Спасибо большое. Спасибо, Василий. Очень мощное такое выступление. Ну, да, аплодируем. Все, смотрите, прям начали. Спасибо, Василий. Слушайте, я вас поздравляю колоссально. Здорово, здорово, здорово. А вас можно привлекать к научной работе, к нам, например? Нужно. Нужно? Нужно? Сможете? Конечно. конечно. Слушайте, я ловлю вас на слое, потому что сейчас это <с очень актуально для нас. Считайте, что договорились, да? Ну, мы свяжемся уже после... Свяжемся, да, нет, ну просто я пользуюсь случаем. Спасибо, Василий Геннадьевич, дорогой. Рада за вас. Спасибо, дорогой. Спасибо. А вот и Фареда появилась. Всем добрый вечер. Вот, очень приятно, что меня пригласили на э, День открытых дверей. Но я, наверное, продолжу мысль, мысль Василия о том, что помимо невероятных языковых компетенций, потрясающих людей, преподавателей, нетворкинга, и БДА действительно дает очень фундаментальную подготовку для своего... И, наверное, самое ценное, оно просто дает умение учиться потому что тебе необходимо поглощать огромный объем знаний в разных областях, и это просто ну, неизмеримо прокачивает твой мозг и умение быстро погружаться в любой вопрос, что, мне кажется, сейчас является главной ценностью на рынке труда. Не твои какие-то константные знания в данный момент, а способность и готовность учиться. ибо да несомненно, дает. Вот если говорить про меня, относительно меня, я выбрала более такую, ну, можно сказать, академическую карьеру. После выпуска я работ... пошла работать в Центральный банк, в Департамент развития финансового рынка. Затем я занималась ледицкой работой в Институте Гайдара экономической политики. А сейчас являюсь ведущим аналитиком по российской экономике в Банке Открытия. Вот. А, и... я, меня... В Банке Открытия ведущим аналитиком по российской экономике макроэкономической экспертизе. Вот. И что могу сказать, на ежедневной основе я занимаюсь прогнозированием макроэкономических индикаторов, активно использую эконометрику, и могу сказать, что с пусковым механизмом в этой всей цепочке моей карьерной были лекции Кольцовой Верник Александровны, которая меня просто влюбила в макроэкономику. Это были курсы по финансовой математике, по эконометрике, по матанализу от Владимира Львовича Миронова. Просто это великолепные преподаватели, они заражают себя вот любовью к своей работе и ну, к сфере своего знания и ты просто невольно ну, влюбляешься в это. Я вот на этой волне до сих пор. И могу честно сказать, что, ну, помимо того, что действительно я чувствую, что меня отличает от, там каких-то, ну, может быть, среднестатического макроэкономиста, что это все еще синтезируется с какими-то иными знаниями из других областей, что мне позволяет иногда находить какие-то инсайты, которые не видят другие люди. То есть действительно, Ибуда, это уникальное место, и, наверное осознание ценности этого места оно увеличивается с каждым годом твоей работы, потому что ты ну, сталкиваешься с какими-то рабочими моментами, общением в коллективе, ну, моментами организационного поведения, корпоративной культуры, ты как-то возвращаешься к этим лекциям, и эти знания тебе как-то всплывают. Это удивительно, то есть эта ценность, она как-то не истощается, она только прибавляется ну, с размером твоему опыту. Вот и действительно тоже Ирина Владимировна хотела поблагодарить за ваши великолепные лекции. Я на самом деле иногда вот просто потому что эти вопросы очень как вы заставляли нас задавать себе очень важные вопросы. Я помню, там, что такое счастье. Я только недавно думала о том, что у нас была какая-то лекция по счастью. Я просто для себя задала этот вопрос. И я помню, что Ирина Владимировна нам говорила, что это позитивная перспективная самооценка. Правильно. И это определение меня устроило и успокоило в моменте. То есть какие-то... Я считаю, что это удивительное место. Мне даже кажется, что после выпуска я не так может быть, ну, не, так, не столь понимала эту ценность, как сейчас. Вот. И действительно, сам Ренхикс, сама академия дает невероятную возможность участвовать в огромном количестве каких-то внеучебных мероприятий, тоже очень ценных. Вот Лена тоже упомянула летний кампус – тоже уникальная возможность познакомиться со студентами из разных стран. потом вот я тоже лично участвовала в британском форуме экономическом и выиграла грант бесплатный двухнедельный в Великобританию благодаря форум я забыла это. Сказать. форум вот, да это тоже уникальное событие вот. и мне кажется, что, как я уже резюмирую, все уже сказано, ибо да, вот действительно дает навык самообучения, мне кажется, но ну, потому что важнее, мне кажется, прокачивается в разных направлениях, потому что... Конкретное преимущество на рынке труда — это скорее не какая твоя узкая компетенция, а вот этот синтез невероятных обширных знаний, потому что он и рождает ценность. Сейчас, как говорят все исследования, что сейчас основная компетенция — это креативность. И мне кажется, креативность как раз рождается на стыке множества областей. Не когда ты узкий специалист, а когда ты, у тебя есть, вот, как тоже сказал Василий, helicopter view, вот и выдание, несомненно, это дает. Uh, вот, ну, в общем, <laughs>, наверное, в Спасибо, дорогая, спасибо. Значит, вывод какой делаем? Конспекты не сжигать студентам? Нет. <laughs> не, не, не сжигать, хорошо, правильно. <laughs> а, к сожалению, вот не все, так сказать, вот выносят такие выводы. Не, не все делают такие выводы. Не все хорошо учатся, прямо скажем. Не все берут в полном объеме то, что дается. Вот, что всегда обидно, потому что мы-то даем по полной программе, но образование молодости уже взять надо, вы понимаете? Да, да, так звезды да. сошлись, что все присутствующие взяли в полном. объеме. Хотя специально, видите, для нас тоже, в общем-то, новости, но каких достижений дости... вот достиг, господи, каких успехов достиг. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Ну что, переходим к актуальным спасибо студентам. Спасибо огромное, что пригласили. Да. И вы хотите, послушайте, что вам сейчас молодое поколение расскажет. А я не вижу, кто у нас есть там. Это ребят. Наталья, Дарья, подскажите. Ну вот я вижу Яну Иванову, Дарью Серову, Никита, Они угу. а не советцы, извини, может быть, неправильно фамилию сказала. Правильно. Должен признак. был Анатолий, он звонил мне, я ему вот ссылку переслала, должен был подключиться. Ну, пожалуйста, давайте депутатов наших послушаем. Вот Даша Серова, первый курс. Да. Здравствуйте. Я очень рада, что на самом деле так много заинтересов... ну, людей, которые интересуются ИБДА. Меня зовут Даша, я являюсь первокурсницей направления международный менеджмент. И сейчас хочу немного рассказать. На самом деле вот то, что сказали выпускники уже ИБДА, я прям помню, как год назад тоже сидела, все так же слушала, просто таким восторгом понимала, что хочу именно в это место. И сейчас я осознаю, что сделала реально правильный выбор, потому что я вообще ни о чем не жалею. У нас, правда, как уже вот говорили, очень сильный английский, его очень много. Насколько я помню, 6 часов в неделю, 6 пар. Вот есть бизнес английский, обычный, и распределение по группам идет максимально точно, это очень радует. То есть как бы английский действительно, ну язык сильный. Вот. Потом, что еще остальные предметы тоже, вот как уже отметили, у нас очень здорово, что есть не только какие-то гуманитарные, есть дисциплины, которых нет вообще нигде больше, то есть ни в одном институте, вообще нигде, даже в РАНХИКС больше. Вот. Это тоже дает очень интересные такие знания, которые вот ты сам сидишь и вроде не просто вот записываешь конспект, а прям вот, ну, я, допустим, сижу и думаю, как я это потом смогу в будущем применять. Это прям очень здорово. И вот очень многие дисциплины действительно учат мыслить а, очень обширно. То есть не просто, что вот вам дали формулу, вы написали, а прям вот действительно задумываться о том, как вы это потом сможете в бизнесе, в друг... любой другой работе применять. Вот. Ну и также хочется отметить, что на ИБДА. А, ну, бы да, я... да. Вы, ИБДА. Вы... В институте бизнеса. Не на институте, а в институте. Даша. На факультете, в институте. Ну что ж такое-то? Хорошо, в институте бизнеса нашего. Мне хочется также отметить, вот как первокурсница, что у нас очень хороший студенческий совет и внеучебная деятельность, которая тоже очень сильно манит многих первокурсников. Вот. Очень много возможностей для саморазвития не только в плане учебы, но и для развития, вот тоже, как отметили, soft skills и, в принципе, прокачки себя, прокачки уверенности в себе и многих других навыков. То есть с этим тоже что хочешь на любой вкус и цвет. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну что, Никита Анисовец, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, меня зовут Никита Анисовец, правильно произнесли фамилию, спасибо большое. Я представитель направления финансовые продукты и экосистемы, ПС вкратце. Я не просто первокурсник, я в принципе первый в этом направлении, его запустили только в этом году. Вместе со мной тут еще сидит Яна Иванова, тоже э, моя сокурсница, тоже с а, Вот а Что я могу сказать, прежде всего, по нашей собственной программе? А, я думаю, больше от, не, неоткуда этого услышать в таком объеме. А, очень интересная программа, на самом деле. Мой, очень много уникальных вещей, которые не дают нигде вообще даже в ИБДА. Кроме как у нас, например, мы делали форсайт, кто не знает, это что-то вроде, ну, уникальный способ прогнозирования будущего, используя мнение множества людей и объединение их. Много приводит уникальных специалистов буквально на одну пару, чтобы они рассказали что-то, что, -то, что они, то, знают только они. Вот. Отдельно подчеркну, опять же, как Даша уже подчеркивала, внеучебную деятельность. Неучебная а, деятельность у нас а, очень классная, очень интересная, очень много всего, а, есть вещи, в которых можно реализовать себя с, творче с творческой точки зрения, например, вот буквально пару часов назад у нас закончился «Капустник», мы выступили, а, это, в этом году мы делали так, фильм так очень интересный. А, вот. И, например, я сейчас участвую в Активе. Актив — это способ попасть в студенческий совет. И, да, и, кроме всего прочего, там дается множество уникальных лекций по поводу абсолютно разных направлений, в которых можно развиваться, и soft skills, и, и не только, в принципе. Также, опять же, как все тут подчеркивали, подчеркну, английский и прочие языки. Ну, прочие языки мы еще не изучаем, но английский уже изучаем. Его действительно много. Я даже вначале испугался, но потом втянулся. Вот. Единственное, приходится много работать, но разве это плохо для нормального человека, правда? Вот. Если какие-то вопросы, еще, может быть, что-нибудь могу добавить, но вроде бы все. Для нормального человека это отлично. Спасибо большое, Никита. Так, а где у нас Толя Гребенюк-то есть? Он нет? Он нас где всех это? пригласил, а его я не вижу. Нет, он мне написал, что он написал вам, Ирина Владимировна, что он вряд ли подключится. Сейчас Аня Курулева подключится. Так, а кто еще из наших тут есть? Еще я есть. Я вместе а с Никитой учусь на одном направлении финансовые продукты, и экосистема. Тогда я расскажу немного про него и про свой опыт. А вообще... Я по своей натуре технарь. Мне до девятого класса очень нравились технические предметы, и я действительно увлекалась физикой и математикой. Написала несколько научных работ, и как раз, когда увидела это направление, поняла, что это то, что я хотела. Потому что здесь происходит синтез и математики, и гуманитарных и социальных наук, что крайне важно для сегодняшнего мира, который развивается стремительно. Я согласна со всеми предыдущими спикерами по поводу преимущества обучения, но хотела бы добавить еще некоторые аспекты, которые для меня лично кажутся самыми крутыми в обучении. Первое – это прикладное обучение. То есть все те знания, которые мы получаем, мы 100% будем использовать в будущем. Это такой интересный синтез различных наук. Например, в математике мы достаточно часто используем питон, и все работы у нас делаются и сдаются в питоне, что как раз, мне кажется, очень важно для сегодняшнего дня, потому что а, часть работы, переходит в питон и в различные языки программирования. А также хотелось бы отметить неучебную деятельность, потому что помимо учебы мы должны еще отдыхать. Так как мы знаем, что если ты хорошо отдыхаешь, ты более ты эффективно учишься. А, Неучебная деятельность действительно разнообразная. Каждый сможет найти деятельность по вкусу. А, это начиная от научной деятельности, заканчивая различными танцами, творчеством и тому подобное. И так как я приезжаю мне пришлось столкнуться с общажной жизнью, отмечу, общажная жизнь здесь прекрасная, очень приятная, спокойная атмосфера, удобные условия для проживания. Кухня у меня, например, находится за стенкой, что конкретно добавляет мне радости каждый день. Ну и плюс к этому, когда я прихожу в деканат, я... Успокаиваюсь и, скорее всего, когда я скучаю по своему родному краю, я смогу найти успокоение как раз в деканате. Например, Рина Алексеевна меня всегда поддерживает и поможет советом. Поэтому действительно обучение здесь прекрасное, место уникальное, и я думаю, вам стоит попробовать. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, Яна, спасибо. А вот еще к нам Аня Курулева пришла. Да, всем добрый вечер. Добрый вечер. Звук. А, Ирина Владимировна, вы не могли бы вопрос повторить, просто я вот только подключилась. Расскажите, пожалуйста, вы как председатель студенческого совета и на себя такое бремя ответственности. Расскажите немножко об учебе и немножко о жизни. А, ну, на самом деле... Дели очень важно отметить нашу неучебную деятельность в институте, потому что у нас довольно-таки большая структура. Вот сегодня у нас вот сейчас я пришла с мероприятия, пришло самое важное мероприятие, которое есть, в принципе, за всю историю студенчества и первокурсников капустник вот наши ребята себя очень хорошо проявили и всегда в такие моменты когда ты смотришь со стороны как выступают твои малыши которых ты вот только вот растишь как раз таки для этого не учебной деятельности берет гордость то что у нас такие замечательные первокурсники учатся и это на самом деле правда на самом я очень часто говорю о том что и бы да наверное это лучшее что могло со мной произойти и меня никогда не заставляют так об этом говорить потому что это правда Мало того, что ты здесь круто себя прокачиваешь, как в профессиональном плане, на третьем курсе я успеваю совмещать работу, и работу я по профессии совмещаю в внеучебную деятельность, и параллельно с этим я хорошо учусь. Наш институт предоставляет классные возможности как программы обмена, что есть тоже не во всех университетах, и у нас классные вузы-партнеры, выбирайте то, что по душе. Вот я училась, получается, прошлый семестр в Германии, на программе там у меня был бизнес-администрирование, тоже важный момент в международного опыта, международного обмена, и это классная строчка в резюме. Ты вот, на рынке преимущественно становишься таким выигрышным кандидатом. У нас очень хорошие преподаватели все в основном преподаватели у нас практики, не только теоретики. Вот сейчас уже учусь на третьем курсе, не знаю, упоминала об этом или нет. И добавляются новые современные специальности, потому что, в принципе, сейчас HR-сфера, она воспринимается, вот я просто лично на УП учусь, вот она воспринимается не как какой-то кадровик, а сейчас как HR-бизнес-партнер, HR-директор, head of recruitment и множество общеразветвлений, такой хороший старт. И это та профессия, где ты, правда, можешь, можешь, Можешь зарабатывать деньги день и занимаешься любимым делом. У нас классное направление менеджмента, очень крутые специалисты развиваются. У нас открылось новое направление, которое связано с финансами и экосистемами. И вообще я уверена на то, что вот я знаю, тут, возможно, сидят ребята, сидят родители. Ну, наш институт, правда, это очень важный этап, может стать в жизни вашего ребенка или, в принципе, в вашей жизни, потому что у нас классный коллектив, у нас прекрасные преподаватели, которые всегда тебя поддерживают, и многие в школе пугают, что ты придешь университет, и тебя, э, ну, никто с тобой сюсюкаться не будет. Наталья Эдуардовна с нами всегда сюсюкается, да и, в принципе, преподаватели всегда поддерживают. Вот Наталья Эдуардовна, не надо сюсюкаться. Хорошо, Владимир, надо не буду. Жестче надо быть, жестче. Ну, вот а потом, понимаете, долги не могут сдавать академические люди. Спасибо большое, ребят, спасибо. Спасибо. А вот я все-таки нахожусь сегодня под впечатлением мастер-класса Максима Шпырука. И вот он сказал такую, в том числе, одну такую важную вещь, что мало креативить какую-то идею. Важно эту идею вовремя протестировать и менять под, под запросы рынка, под запросы сегодняшнего дня. И я поняла, что мы, в общем-то, в такой стилистике-то и живем, понимаете. Да, мы даем бизнес-образование, и мы поэтому особенно чувствительны к этим меняющимся запросам общества. И вот с этого года, ну, со следующего учебного года, мы открываем новую страницу в нашей истории, ребята. Плачьте, выпускники, страдайте, обучающиеся студенты, но мы открываем многопрофильный бакалавриат. Что это такое? Что это такое? Значит, в рамках бизнес-образования, по сути дела, наши студенты будут получать образование по четырем направлениям, по существующему уже менеджменту, управлению персоналом. Значит, финансовые экосистемы, финансовые продукты экосистемы значит, будут развиваться дальше по направлению экономика, и программа будет называться международные финансы и технологические платформы или технологические системы. Андрей Валерьевич, меня поправит, есть что? И совершенно новое направление рекламы и связи с общественностью. Программа будет называться «Управление восприятием интегрированной коммуникации в международном бизнесе». Техника здесь будет такая. Конечно, каждый из вас выбирает на старте поступления в институт то, что ему ближе по душе. Но первые полтора года... Все будут получать бизнес-образование, потому что бизнес-образование как раз и предполагает формирование этого helicopter view. не только гуманитарной дисциплины, но и сама стилистика бизнес-образования, которая нацеливает человека не, на, не только на углубление в какой-то конкретный аспект, но способность видеть, обладать стратегическим видением, видеть перспективы, видеть возможности, и там, где другие видят проблемы, находить новые Создавать проекты, видеть возможности, понимаете, не превращать проблему в возможности реализовывать, так сказать, создавать новые знания, создавать новые продукты, услуги и так далее. Бизнес-образование предполагает формирование доверия к себе. Бизнес-образование предполагает понимание бизнеса как системы, понимание бизнес-процессов, всех значит, потоков в бизнесе, финансовых, людских, ресурсных, и прочих. И вот на этой основе на этой основе, когда все поучатся, так сказать, дружно и получат эти азы бизнес-образования, дальше студенты смогут, если потребуется, переменить свою траекторию. Скажем, вы поступали на менеджмент, а почувствовали, что у вас лучше идет HR. Или вы поступали на финансы, а потом поняли, что вы тебя найдете в рекламе. И будет возможность переменить эту самую индивидуальную траекторию. Это абсолютно новый проект. Абсолютно новый проект. Наша специфика, да, конечно, вот скажем, я знаю так, что по направлению рекламы и связи с общественностью есть достаточно популярное направление, понимаете, которое реализуется несколькими факультетами даже в рамках Академии. Но вот как по оценкам работодателей, выпускники этих направлений рекламных, они приходят и совершенно, так сказать, Несамостоятельно и беззащитно в бизнесе, понимаете? Почему? Потому что они ориентированы на самовыражение, зачастую оторванные от бизнес-среды, от бизнес-процессов. То есть мы хотим, чтобы наш, так сказать, выпускник направления рекламы и связи с общественностью, чтобы он был человеком бизнеса. И не только или так вернее самовыражался, но самовыражался в интересах бизнеса. Я только один пример вот приведу, понимаете? Бывают совершенно потрясающие рекламные продукты, которые переживают тот бизнес, для которого они были созданы. Вот такой абсолютно классический хрестоматийный пример – это Тимур Бекмамбетов, который сделал совершенно роскошные рекламные ролики для Банка Империала. То есть всемирная история Банка, он там сюжет был про Чингисхана, про Александра Македонского, еще что-то такое. Совершенно роскошные были рекламные ролики, которые живут. А Банк Империал давно рухнул. Зато Тимур Бекмамбетов сделал карьеру кинематографом. Вот это, конечно, хорошо для кинематографа, но это плохо для бизнеса. И поэтому интегрирование, так сказать, вот этих отдельных направлений в Общую систему, общую стилистику бизнес-образования представляется нам очень перспективно. И представляете, мы сможем выпускать готовые проектные группы. Скажем, факультет международного бизнеса и делового администрирования, он дает и менеджера, который знает, что делать, как делать, когда делать, и HR, который знает, кто это будет делать и почему это будет делать, и, и финансисты, которые знают, что, почем, какие финансовые бизнес-модели использовать, и рекламщика, специалиста по связям с общественностью, который знает, как довести продукт до конечного потребителя. Вы представляете, как мы взлетим? Вы представляете, что это такое будет? У нас голова кружится от открывающихся перспектив. Конечно, это очень большая работа. Но обещаю выпускникам и студентам, что мы эту работу доведем до конца. И еще в качестве так сказать, такой вишенки на торсике будет открываться в Академии военной кадры. Вот это то новое, о чем я хотела сказать. То есть вы поступаете на конкретную программу, но в рамках совокупности степеней на факульте международного бизнеса и залового администрирования. Поступив на эту программу по выбранному направлению, вы получаете базовое бизнес-образование со всеми его прелестями, со всеми hard- и soft-skills. А потом вы конкретизируйте, так сказать, свой профессиональный путь. Полагаю, что будут возможности получить какие-то дополнительные квалификации, взяв модуль с другого направления, и, возможно, мы даже будем сертифицировать вот эти ваши усилия. То есть, если вы взяли достаточном количестве информации с другого модуля, то будет у вас какая-нибудь бумажка, которая удостоверяет вашу квалификацию, дополнительную квалификацию по этому другому направлению. Вот как-то так. Андрей Валерьевич. Андрей Валерьевич, директор программы по финансам. Хотите что-то добавить или достаточно, я скажем, для первого раза? Да я думаю, что более чем достаточно сказали. Я просто с вашего решения маленькую ремарку. Я буквально вчера был на той самой военной кафедре, которая открыли. Это целый военный центр, это целый этаж, который коллеги обустроили. Но это на где? В каком корпусе? На Волгоградском проспекте, вот, метро Волгоградский проспект на нашем комплексе. После этого, там отдельный этаж, прям военные оборудованы, там отдельный даже, музей есть. Так что вот, военный кафедра уже открыта, и она уже как бы ну, официально запущена, я понимаю. А можно а, я спрашиваю, Валерьевич? А для действующих студентов это работает? Для нынешних студентов? Еще раз, для нынешних студентов что работает? Военные кафедры могут воспользоваться ее услугами нынешние студенты. Вот не абитуриенты, а те, кто сейчас учится. По-моему, да. Она, она уже, ее уже открыли, так мы что, буквально там неделю назад надо подойти к нашему, уточнить, все, все что-то, как это работает. Понятно. Ну, видите, как хорошо, значит, может быть, и, может быть, и текущие студенты получат, так сказать, дополнительные радости жизни. Ну что, господа, наши присутствующие гости, абитуриенты, если у вас вопросы какие-нибудь к нам, не стесняйтесь, задавайте, пожалуйста, мы видите, как, в общем-то, такие все очень доброжелательные, а некоторые даже нежные со студентами. Но не со всеми, только, только, только с хорошими, да, Наталья Да нет, в том ты -то и дело, что с хорошими студентами общаться... Нет, с да, плохими. как раз-таки мне не хватает времени общаться с хорошими студентами. В основном моя аудитория те студенты, с которыми надо работать. Ну, я бы хотела поддержать тут Наталью Даровну, потому что ну, это важно для атмосф... поддержания атмосферы. Вот это вот тепло, которое я говорила, которое вот вы даете, это, это важно, потому что... Жизнь это, мы не собираемся замораживать. Стас, не Спасибо. Yeah, Но, ну, что, хотел... А вот, вот, вот, ребята, вот, вот, вот вам вопрос. Как именно проходило поступление нынешних студентов по каким олимпиадам? Вот. Это в чате вопрос, Наталья Дорну. По каким олимпиадам? Ну, а по, не... по олимпиадам вам лучше все-таки посмотреть в правилах приема. Я могу что-то упустить. Ну, понятно, что они не региональные, а хотя может быть и региональные. Я всех все перечислить не могу, там в, это, в правилах приема все очень доступно прописано, какие Олимпиады принимаются. Потом это набор на бюджет, это несколько э, э, ну, не проблема, а вопросы, наверное, не приемной подкомиссии, а все-таки центральной коми приемной комиссии, которую возглавляет майорова Варин Павловна и ее отдел. Поэтому лучше посмотреть там, перечень Олимпиад. Они меняются каждый год, добавляются, вернее, новые. Пока, пока не владею вопросом. Аня, Аня Курулева, а вот там вопрос был про хоккейную команду. Что-то можете сказать? Конечно. У нас на академическом уровне есть такой ССК «Сенатор», также на базе Буда есть спортивная ассоциация. У нас, правда, нет спортивного ну, ответвления, потому что мы в основном футболистов-хоккеистов передаем в наш ну, сп спортивный студенческий клуб «Сенатор». Там собираются профессиональные как бы, команды, там профессиональные ребята, и мы выступаем на уровне студенческой лиги и соревнуемся с другими институтами. Еще вопросы. А кто-то может, кто-то рискнет вживую задать вопрос? Вот выйти на экран и сказать: Здравствуйте, товарищи. Вот я такой-то, такой-то. У меня такие-то-то -таки вопросы. Или будете так стеснительно в чате писать нам. Здравствуйте. Можно я скажу? У меня вопроса нет. Я хочу. Могу я видео включить вообще? Конечно, да. конечно. Мы рады вас видеть. Спасибо, здравствуйте. Так. Да, видно меня. Спасибо. Ура, ура. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вот, вы. Здравствуйте. Я просто хочу сказать, э, спасибо большое. Я э, ученик 11 класса и э, благодаря рекламе, рекламе интернета э, участвую сейчас в этой встрече. Вот. И спасибо большое за, э, за информацию, которую внесли, принесли и доносите сейчас все говорящие кто кто выступал. сказали да кто выступал я увидел сейчас людей профессионалов то есть все здесь собравшиеся выпускники люди очень заинтересованные эмоциональные и я увидел богатую студенческую жизнь и хороший великолепный уровень образования и э, даже нежность э, выпускников по отношению к своему вузу. И вот это вот э, отношение выпускник-Кальмаматор, это, это очень здорово. Спасибо большое всем. Спасибо большое, Антон. То есть если вы были представителем венчурного фонда, то вы бы в нас вложились. Да. Мы вас ждем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо на добром слове. Рада, что мы вам понравились. Надо свой фонд создавать. Ну, давайте, давайте. Вы же специалист. Да. А да, это возможно. Да. будет называться. Ну, давайте, выпускники, богатейте скидывайтесь. Как Стэнфорд. Да. Да. Значит, вот, вот хороший вот, действительно вопрос задают: Какие ЕГЭ сдавать? Значит, на направление финансы и менеджмент сдаются русский математика, английский математика, естественно, профильная. На управление человеческими ресурсами те же экзамены плюс обществознание. На рекламу и связи с общественностью русский, английский и обществознание. Вот радость-то тем, кто с математикой не дружит. подготовительные курсы для поступления, к сожалению, у нас нет. Так, какие были еще вопросы? Вот Антон вышел, замечательно, Антон Владыкин. я вас запомню. Это хорошо. В хорошем смысле запомнил. На это и рассчитал. Молодец, молодец, правильно, наш человек. Наш человек. Еще кто-то, ребят, может быть, выйдете на экран. Задайте вопросы. Ну что, если нет вопросов, вот еще минуту жду вопросов. Если нет, тогда буду прощаться со всеми. Важно я пока скажу, ребята, если есть вопросы, которые, ну, тут сидят взрослые дяди и тети, может, кто-то не хочет задать, задавать, может, перед большим количеством людей не хочет задавать, пишите мне, пишите Ане, Аня всегда вообще отвечает, я знаю, пишите кому угодно вообще из нас, из студентов, из преподавателей, скорее всего, вам ответят, у нас очень добрые все. Да. Вот спасибо, Никит, очень правильно, Ань. А вы в чате напишите вообще контакты, чтобы ребята могли бы вам выйти. Да, хорошо, я сейчас тогда в чате направлю контакты свои. Не свои, а вот, вот, вот наши, самых, тут советские. Да, ну, хорошо. Вот, у вас там, у вас там целый, целый, вообще, целый Да, я, давайте вам скину фото, ссылки просто на наши СМИ, вы можете перейти посмотреть, у нас очень хорошо довольно-таки это все развито. В вот, чате ну, и... напишите прямо сейчас сразу, чтобы люди... Да, да, да, да, да. Угу. Ирина Владимировна? Да. Я еще хотела по поводу вот вопроса, там был про Олимпиады, вот я хотела чуть дополнить, что у нас очень многие ребята поступали по Олимпиаде именно Ранхикс, вот, и тоже вот к вопросу о подготовительных курсах, именно при да, их нет, но есть подготовительные курсы как бы при самом Ранхикс, и там у меня идет подготовка к ИГЭ, вот, потому что я на них сама ходила, и они очень тоже сильные там учителя, преподаватели, и они правда хорошие. Но поступили по Олимпиаде. Нет, я нет. Вот, ну, кстати, я могу тоже про это рассказать, что я вот поступала не по Олимпиаде, я поступала по, по ЕГЭ. А, у меня были дополнительные баллы за Олимпиаду РАНХИКС. Ну, то есть я там стала призером. За призерство там не идет именно поступление, но до балла. И я хочу сказать еще, что у нас в рамках нашего института хорошие скидки при поступлении на, ну, на платное образование, но при хороших баллах ЕГЭ. Сколько я помню, от 270 баллов идет хорошая скидка. И я так понимаю, что такой скидки нет больше ни на одном институте в РАНХИПС. Ну правильно, потому что нам хорошие студенты нужны. Готовы? готовы пойти на. Информация по скидкам тоже есть на сайте, поэтому мы не стали на это как-то так акцентировать внимание. Сколько баллов необходимо для поступления на платное слово? Наталья Григорьевна, отвечай. Ну, не менее 170. А там уже собеседование с деканом, с Ириной Владимировной, тестирование по английскому. Но вот в этом году у нас, по-моему, 172 или 173. Это студент занял нижнюю строчку. Вот 172 или 173, не помню. Ну и вот, как Даша сказала… Это по трем экзаменам, по трем. По трем, да. Даша Серова, да, говорила, поступала по ЕГЭ и со скидкой. Я да, да, да, Даша, да, да, скидка. Да, да, ну и вот да. у тебя скидка 70%, да, процентов? А у меня максимальная, да. Ну, на все четыре года до получения первой тройки. да. Да, Такая скидка есть. А по поводу подготовительных курсов, действительно, они есть в Академии, причем выпускники этих курсов, там есть топ-50, по-моему, они им тоже предоставляется скидка, если попадаешь в этот топ-50, предоставляется скидка при, это, при поступлении на факультеты Академии. Вот Там есть и 20%, и 30%, и 50%. Причем это скидка... Тоже до первой э, полученной тройки. И эта скидка, в отличие от других скидок, которые есть э, в Институте бизнеса, в Академии, она суммируется. Если у вас по каким-то другим э, показателям э, намечается скидка либо по учебе, либо, э, там, я не знаю, за спортивные какие-то достижения, то эти скидки суммируются. Наталья Эдуардовна, вот там э, э... девочка э... нам задает вопрос, какие были минимальные, минимальные баллы. Наталья Дорно сказала, а максимальный да. был у нас Шесть. олимпиадники были. Какой у нас был максимальный балл? Вот фактически Удаша? Нет, 279 у нас. 20... Два человека 279, по-моему, Удаша 278. Ну и в этом диапазоне тоже были люди, которые получили скидку. Ну есть и 250, и 260, и 270. Вот. Но нижние 172 или 173 не буду. Брать. Егор спрашивает, тяжело ли перейти с платного обучения на бесплатное? Легко, если, если освобождается бюджетное место. Да, и здесь рассматривается рейтинг двух последних семестров. Если освобожд... вот у нас в этом году на втором курсе, кстати, Елена Владимировна, мы очислили Анапольского романа, бюджетника, освобождается место, и по результатам летней и зимней сессии кто-то из студентов перейдет. Так. На бюджет. Ну, понятно, понятно. Егор, а зрители мы вам? Не вижу больше вопросов. А никто не отметил, что входное собеседование – это отдельный вид удовольствия, Ирина Владимировна. Это же вообще… А, уже Ирочка тоже так вот, уже не получается, не со всеми получается. Ну, слишком много народу приходит. А, ну, Все же мы счастливчики, значит. Вы счастливчики, вам повезло больше. Слишком много народу. Это только значит, в некоторых случаях, таких уже эксклюзивных случаях, когда кто-то на меня нарвется, или кто-то в чем-то сомневается, или я в чем-то сомневаюсь. Вот как, как, как, как кому повезет? Жаль, жаль, это прекрасный опыт вообще был. Тоже вспоминаем всегда, но ничего. Все, привет большой передавайте своей семье, Занчей. Спасибо. Угу. Все. Ну что, ребят, тогда спасибо всем. Все супер суперпозитивное, еще, еще больше захотелось поступить. Поступай к нам, Егор. Поступай. Преимущество нет, к сожалению, не дает, потому, не дает, потому что все равно смотрим на ЕГЭ, к сожалению. Пока есть ЕГЭ. Дает ли преимущество сертификат Айлс? Ну что, мои дорогие друзья, спасибо всем большое за участие. Спасибо за вашу искренность, за вашу готовность, за вашу преданность Альма-Матер. А дорогим нашим гостям хочу сказать, что ничего заранее не готовится абсолютно в рамках импровизации. Если вы обратили внимание, что некоторые успехи наших выпускников для нас были в общем вполне новостью. То есть не то, что мы специально собрали самых лучших. Они, конечно, лучшие. Они, конечно, лучшие, но как-то так. Когда они уже вырастают, они все делаются лучше. Спасибо большое. Спасибо.